Давайте рассмотрим, как выполняется расчет объектной сметы. Снова вернемся к локальной смете. Вот смета нулевой цикл. Мы уже говорили, что в заголовке локальной сметы отображаются ее итоги. Но здесь два столбца итогов. LS и для OS. В чем же отличие этих столбцов? Еще раз откроем таблицу итогов. Вот итог номер 9, сметная стоимость. Но в этой таблице есть еще один итог, номер 52, сметная стоимость для объектной сметы. Нетрудно догадаться, что это значение мы видим в заголовке сметы в столбце для ОС. Сейчас значения итогов номер 9 и 52 равны. И, соответственно, в столбцах LS и для OS отображаются одинаковые значения. Зачем же тогда нужны разные итоги и разные столбцы в заголовке? До сих пор мы говорили об итогах сметы, как сумме итогов строк и итоги 9 и 52 автоматически заполняются одинаковыми значениями. Но вы знаете, что итоги сметы дополнительно обрабатываются концевиком. Давайте подключим концевик. А как это отображается в заголовке? Обратите внимание, что в столбцах LS и для OS теперь отображаются разные значения. Почему? В концевике выполнен полный расчет затрат с учетом лимитированных и прочих затрат. Временные, зимние, непредвиденные, НДС. Результат расчета концевика запоминается в итоге номер 9. Поэтому в заголовке сметы мы и видим его значение в столбце LS. По правилам же формирования объектной сметы, затраты по локальной смете учитываются без лимитированных и НДС. Поэтому в концевике сделано следующее. В строке «Итого» до расчета лимитированных и прочих затрат результат записан в итог номер 52. Сметная стоимость для ОС. Смотрите, как удобно. С одной стороны, можно оформить и выпустить отдельную локальную смету со всеми затратами. А с другой стороны, включить эту смету в расчет объектной сметы. Это одна и та же смета, но задачи решаются совершенно разные. Сохраним локальную смету и перейдем в заголовок объектной сметы. Это удобно сделать в главном окне системы. В столбце «Стоимость объекта» отображается сумма итогов локальных смет, входящих в состав этой объектной сметы. Все необходимые данные для формирования объектной сметы мы подготовили. Выведем печатную форму. Образец номер 3 по 35 МДС. В строках этого документа отображается список локальных смет с их итогами. Под таблицей показан общий итог. Но чтобы получить полную стоимость объекта, надо выполнить расчет лимитированных, прочих затрат и НДС. Для этого в объектную смету надо подключить концевик. Работа с концевиком выполняется в окне объектной сметы. Для этого откроем объектную смету. Перейдем во вкладку «Концевик» и обратимся в библиотеку концевиков. Вариантов концевиков совсем немного. Выбираем концевик с шифром OS01 и изучаем полученные результаты. Теперь при печати объекта и сметы документ будет выводиться с концевиком, где отображается полная стоимость объекта строительства. Итоги локальной сметы рассчитываются с точностью до рубля. С такой же точностью они передаются и в объектную смету. Обратите внимание, что строки локальной сметы отображаются в тысячах рублей, но с тремя знаками после запятой. Точно с такой же точностью отображаются результаты расчета и концевика. Это можно отрегулировать при настройках печати. В окне печати есть раздел «Сметная стоимость», «Точность отображения данных». Установим значение «2». В результате мы получим значение в соответствии с 35 МДС. При оформлении объектной сметы в заголовке можно выводить расчетный измеритель единичной стоимости. В 0 такой измеритель формируется с помощью так называемых удельных показателей. Чтобы его напечатать, в заголовке документа необходимо установить флажок «Печатать удельные показатели». В результате в заголовке документа будет отображаться вот такая вот таблица. Как эти удельные показатели формируются? Для этого надо перейти в окно объектной сметы и открыть вкладку «Удельные показатели». Вот здесь этот показатель сформирован. Можно поступить следующим образом. Создать еще один удельный показатель. Давайте введем ему содержательное название. Назовем его показатель единичной мощности объекта. Укажем некий объем, характеристика данного объекта, допустим, в квадратных метрах. И мы автоматически получили итоговый показатель. Сметная стоимость объектной сметы с учетом концевика будет разделена на указанный нами объем, и этот показатель отображается в окне объектной сметы. При печати мы теперь будем выводить оба удельных показателя. Последняя колонка объектной сметы называется показатель единичной стоимости. Для ее заполнения... Необходимо показатель сметной стоимости локальной сметы разделить на измеритель единичной стоимости. Как это делается? В окне печати необходимо установить соответствующий флажок в разделе показатель единичной стоимости. Теперь колонка номер 10 заполнена соответствующими значениями. Поскольку показателей единичной стоимости несколько, правило такое. Для заполнения колонки номер 10 объектной сметы берется первый по списку из указанных показателей. Если для расчета единичной стоимости локальных смет необходимо выбрать другой показатель, например, второй из этого списка, то необходимо изменить порядок следования этих показателей. Делается это следующим образом. В окне объектной сметы во вкладке «Удельные показатели» необходимо изменить порядок следования этих показателей. Теперь расчет будет выполняться с учетом значения объема первого по списку показателя. Количество показателей единичной стоимости объектной сметы может быть любым. Поэтому при печати во вкладке «Общие» можно установить следующие данные. В разделе «Удельные показатели» Флажками отметить, какие из этих показателей отображать при печати, а какие нет.